Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами Ломонос Петр, выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии. И чем у нас очень актуальна в эту осеннюю пору. Мы поговорим об озимом чесноке, о том, как готовить почву для того, чтобы иметь максимально возможный урожай этой культуры в наших условиях. Как это достичь, я буду рассказывать по парадочку. И буду обращать внимание на ошибки, которые наши огородники допускают при выращивании этой культуры. Потому что эти ошибки закладываются именно в осеннюю пору. Что необходимо предпринять? Значит, чеснок, чтобы дал хорошую луковицу, ему надо много питания. Поэтому он очень отзывчив на плодородие почвы. Причем, плодородие почвы не означает, что вы бухаете много минеральных удобрений, и ваш чеснок будет прекрасный. Нет, как раз чеснока слабая корневающая система, и минеральные удобрения вы его можете сжечь. Конечно, они... Применяются, но не очень, не очень больших дозах. Запоминайте это сразу. Значит, Для того, чтобы чеснок рос хороший, почва должна быть подородная Поэтому его высаживают после культур, под которые вносилось много органики. Например, тот же огурец, тот же, тот же кабачок, та же капуста. Если вносили много органики, значит, это прекрасные предшественники будут для нашего чеснока. Неважно, азимового или рового, он тот и тот требует плодородию почвы. Ей нету, не уносили эти компоненты под предшествующую культуру, на новом месте сайте чеснок, значит добавьте в почву органику, значит норма органики ведро, ведро 2 на 1 квадратный метр, рассыпаем и заделываем, заделываем почву. Вот также чеснок очень называющий на известкование почвы. Поэтому золу мы рассыпаем или доломитовую муку по поверхности почвы, потом будем заделывать почву, или залу рассыпаем. И если у вас этих ну, мало, или то есть, доломитовой муки нету, а залы есть ну, очень немного, мы ее не будем распылять по всей поверхности. Мы ее добавим просто-напросто в ротки, куда мы будем высаживать зубки нашего, нашего чеснока. Ну, значит, сразу э, замечу, что, хотя корни чеснока развиваются в поверхности слое почвы, небольшие, они примерно где-то 20 сантиметров длиной, тем не менее, все органические удобрения, для того, чтобы они не высыхали, а э, оставались доступными для нашего чеснока, мы будем почву заделывать, то есть пере перекапывать. Технология очень простая. Мы берем по поверхности почвы, Рассыпаем наши органические удобрения, вносим минеральные удобрения из расчета 20-30 грамм на 1 метр квадратный. Удобрения лучше брать сложно смешанное, азот, фосфор, калий, то есть 16-16-16 или 14-14-14. Наше белорусское производство, продажи эти удобрения есть постоянно. Рассыпаем и заделываем почву, перекапываем. Самая большая ошибка, конечно, огородников, понятно, что вы почву подготовили, посадили. Но не забываем, что многие готовят как почву? Скопали почву и сразу высаживают чеснок. А это очень плохо для растения. Почему? Потому что почва начинает оседать и корни начинают надрываться. Поэтому почву для посадки чеснока мы готовим не позже, чем за две недели до посадки. А когда высаживают чеснок, опять же возникает вопрос вы логически. Многие считают так, чеснок мы садим там на покрова, почта покров, это тоже очень большое заблуждение. Почему? Даже если у вас градка готова до той поры давно, и почва осевшая, значит в холодной земле чеснок не успевает дать хорошую корневую систему. Он начинает только укореняться, весной продолжает укоренение, и соответственно ваш чеснок даст слабый урожай. Поэтому, чем раньше будем сажать зиму чеснок, тем гарантированно получаем больше, больше, больше луковицы. Запоминаем, что в условиях Беларуси оптимальный срок посадки чеснока приходится на 15 сентября. Можно высаживать чесноки раньше. Сейчас я видел многие ролики, уже ну, рекламируют августовскую посадку зубков чеснока. Ну, у нас в, в Беларуси так рано как бы, смысла нет особо высаживать, потому что август у нас сухой, и эти будь, зубки просто-напросто лежат в сухой почве. Поэтому сентябрьский срок посадки для нас будет оптимальный. Для того, чтобы наш чеснок потом хорошо развивался, не умерзлал зимой, то опять же, мы перед тем, как будем садиться зимой чеснок, наш высаживаем рат на зиму чеснока, потом э, ставим между междурадье 25-30 сантиметров, и вот посредине этого междурадья мы высеваем рат Для чего мы высеваем овес? Во-первых, овес будет задерживать снег, на нашем ну, чесноке. Вот. И он также с мороза его побьют, когда он ляжет на, на, ляжет на землю и будет как бы, служить живой мульчой для нашего чеснока. Наши растения чеснока не будут вымерзать. Раз не будут вымерзать, значит у них будет очень, очень хорошая, хорошая сохранность. Так что, как видите, вот такие простые приемы вот, по подготовке почвы, по срокам посадки уже вам дадут гарантированно получение большого урожая этой культуры. Потому что смысл не в том, что мы просто заняли площадь, получили мизерный урожай и не получили удовольствие от этой работы. Ну а как там смотреть за чесноком, как удобрать, я думаю, что эти ролики мы уже смотрели, по этой теме мы уже рассказывали. Вот. Ну и что не забываем, такой важный момент, что если мы, почва очень сухая, при перекопке чеснока, вот, то ее желательно э, будет проливать. Но проливать почву надо так, пролить почву по поверхности, а после этого эту влажную почву заделывать в э, Потому что если мы просто вскопаем градку и польем по градке, эту ну, чесночную градку прольем водой, мы что мы сделаем, какую ошибку? Мы уплотним почву, на почве появится поч, почвенная корка. Вот. И мы перекроем все поры. Вода заполнит все пространство, перекроем поры. И наш шеснок, впоследствии, будет расти очень плохо. Так что не допускайте этих ошибок. Получается хороший урожай. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. До новых встреч!